всем салют дорогие друзья с вами владимир и сегодня у нас 4 посылки сегодня у нас на распаковке 4 посылки 4 посылки так сказать с неизвестными эти посылки заказывала жена что здесь я не знаю поскольку попасть в ее кабинет нереально так что смотрим, распечатываем и будем узнавать, что здесь. Что ж, давайте пока в сторону и открываем вот эту посылочку. Шла она, трек-номер не определяется, что здесь неизвестно, какая-то коробочка. Какая-то коробочка, оцененная в 1 доллар. И только цифры и пару букв в описании, так что что это такое, я не уверен, не знаю. И давайте узнаем. Открываем. Варварский, варварский, все по варварски. Открываем, скрываем, открываем. Скрываем, все. Ничего нету. Вот такая вот штука. Вот это для чего? Это, это, это для ногтей. Формы для нанесения лака. Я так понял, чтобы можно было ровно наносить. Лак. И чтобы не пачкать край пальца. Интересная штука довольно-таки. Все, коробочки. Нету ничего в коробочке здесь. А это наклейки для французского маникюра. Не знаю. Видно вам будет, не видно? Да, наклеечки для французского маникюра. Вот здесь есть инструкция, как делается маникюрчик. Есть инструкция, как делается маникюрчик. И вот сами формочки. Они пронумерованы все формы пронумерованы с первой по десятую и все они естественно разного размера то есть можно будет подогнать под определенный палец ну под любой палец какой у вас размер ногтя вот от самого маленького от самого маленького и уже до более крупных пальчиков вот такой вот замечательный наборчик ну что же оставляем его в сторону оставляем в сторону и продолжаем вторая посылка тоже неизвестна, а оценена она 50 центов и здесь две баночки две баночки наверняка это опять стразы в баночках опять заказала стразы наверняка они потому что были уже были такие стразики на распаковочке точно только теперь они разноцветные вот эта вот баночка дошла нормально, поскольку они тут покрупнее. Эта баночка дошла нормально. А вот это вот мелкие, рассыпались. Рассыпались они здесь мелкие в баночке. Вот видите, часть уже в пакетике. Если кому-то что-то понравилось, ссылки будут под видео. Под видео будут ссылочки. Ссылки будут в группе ВКонтакте, будут фотографии ВКонтакте. И будут там же ссылочки заходите подписывайтесь в группу а мы продолжаем дальше у нас вот такая вот посылочка с этой посылочкой меня немного ознакомили сказали что она шла 21 день оценена она в 3 доллара в 3 доллара 13 центов оценена посылка и давайте посмотрим посмотрим что же у нас находится внутри Ох, надо поточить ножик не режет совсем ну, естественно, что же может быть здесь? Это стразы. Это вот такой вот пакетик со стразиками, с блестящими стразиками. Всем любителям блестящего, всем любителям блестящего, заходите под описание видео. Там будут все ссылки, можете заказать. Здесь они разные формы. Если удастся вам разглядеть, здесь есть звездочки, есть сердечки, есть, есть разного цвета. Все-все разненькие стразы полумесяцы и все остальное. Вот такая вот штука. Клеит она на ногти, делает ногти. Вот такая прикольная штучка получается. Ну что ж, давайте откроем последнюю посылку. Самая интересная посылка, большая. Мне прямо жуть интересно, что там. Трек-номер, опять же, не отслеживался. Оценена она в 10 долларов. 10-долларовую посылку послали без отслежки трек-номера. Вот как. Вот так вот китайцы мудрят, наклеили у нас уже здесь рашку, там что-то мягкое, мне интересно, что там, давайте вскроем и посмотрим. Нас встречает поролон, пакет пустой, в поролоне, в поролоне, вот, что это такое это такое я не знаю что это такое давайте выступим и посмотрим так друзья мои я не знаю что это такое это похоже на какие-то печати или штампы вот такая штучка такие скребочки такие вот штампики вот такая вот вот такая вот тоже скребочек скрибочек какая-то штуковинка ничего тут нету тут резинка и все так вот вот такая и вот здесь вот уже побольше штуковина больше штуковина. Вот я так понял, сюда. Это она двухсторонняя, вот. Двухсторонняя с двумя скребочками. То есть есть вот такой вот скребочек. Есть вот такое, то есть есть вот такой большой скребочек. Есть вот такой маленький скребочек. Из двух сторон, из двух сторон штемпель. Ну что ж, друзья мои, вот скажите мне, что это такое? Напишите в описании, может кто знает, что это, если смотрят девушки, а я надеюсь они смотрят Подскажите мне, что это, я не знаю, допустим Спрошу, конечно, у жены, но мне все-таки интересно, чтобы вы сказали, знаете ли вы, что это Ну а на сегодня все, это было все пока на сегодня, 4 посылочки Всем пока, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, будьте в курсе Будут конкурсы, продолжается, идет сейчас один конкурс, будут еще запущены конкурсы, так что, все, всем пока, до новых встреч, дорогие друзья!